Всем привет, с вами Соги, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас, как обычно, фазмофобия. Праздрика называется Дейв Брукс. Карта у нас Tanglewood Drive. И миссии у нас вот такие вот. Вберу я, опять же, Tanglewood Drive. Потому что это моя любимая факту карта. Мне очень нравится на ней играть. И поэтому большинство серий могут быть на этой карте. Привет, здрасте. Только не успел войти, так он уже что-то там бросил. Сегодня у нас сложность Кошмар на 10 x До этого у нас было 8 x не помню почему 8, как я настраивал и так далее. Сейчас я решил применить какой-то перк, заготовок, сложности на Кошмар поставил. И чуть подкрутил себе настройки и сразу 10 x вывел. Ну, тоже неплохо. Что-то я хожу без термометра. Вот такая тарелка, которую он бросил, как только мы вошли в дом. Скрип рамку еще бросил может в этой комнате 4 6 4 6 просто так заспорилась мне кажется что он в этой комнате на самом деле ну давайте еще поищем у нас карты таро давайте пойдемте их сфоткаем теперь пойдемте давайте найдем костяшку его. надеюсь она будет Проще находиться, чем в предыдущей серии. Или в предыдущих, я не знаю. В первой я точно помню, что вот она вот здесь была. Мне сложно было найти ее. А вот насчет второй серии я точно не помню. Там вроде тоже было нелегко ее найти. Вот и кость. В этот раз не пришлось ее долго искать. Я очень сомневаюсь этому рад. Давайте пойдемте посмотрим кухню. Если не кажется кухня, пойдемте посмотрим подвал. Ну на кухню это не похоже вообще категорически не похоже давайте глянем тогда гараж и подвал нет это не гараж у нас значит может быть это подвал было очевидно это у нас подвал давайте здесь все сбросим Тогда отправимся за экипировочкой так берем блокнот лазерный проектер и камеру все в принципе как и обычно потом как раз таки нужно быть миссии пополнять. Одни а как серии, не выполнить ни одну. Пришли сюда. Проверим, давайте заново, эта комната. Да, это эта комната. Здесь 08. Ну, может, надо минус войдет? Нет, тут не хочется на минус доходить. Ну, все ну неплохо. Так, блокнотик. И давайте куда-нибудь вот сюда камеру поставим. Да, просто останется наблюдать. Пришли обратно. Давайте теперь просто будем смотреть нашу камеру на предыдущий огонек или лазерный проектор. Опа, сразу же прям моментально лазерный проектор. Спасибо. Первая улика. Давайте возьмем 2 распятия, давайте отнесем. И соль возьмем для того, чтобы просто как бы ради миссии. Закинем туда раз распятия. Вернемся обратно, возьмем благовоние и возьмем э, Направленный микрофон, чтобы услышать его звуки. Где у нас термометр? 6.5. 3.1. Да, он все еще здесь. Я очень рад этому. Давайте так сделаем. Это в этой области он, в принципе, ходил. И в этой области, я думаю, мы его и поймаем. Так, теперь давайте бросим туда раз 5.1. И тогда пойдемте за благовонием. Так, давайте возьмем тогда сразу направленный микрофон. благовония с зажигалочкой. И просто оправим, посмотрим. Чуть-чуть понаблюдаем. Может, мы увидим все-таки призрачный гонек или нет? Как нам повезет сейчас? Неплохо, он прям так сверху пробежал по текстуре. Хорошо, давайте тогда пойдемте. Да, у нас есть возможность, в принципе, банши. Давайте походим с направленным микрофона. Может, мы услышим рев банши? За всю свою, как бы, мини-карьеру игры фазмофобию Я никогда не слышал этот рев банши. И вроде в прошлой серии или в позапрошлой я уже про это говорил. Неприятно. Так, давайте просто доположим и сфоткаем Раз, два, три. Ну, я думаю, что одного вот вот этого, как бы его рева, было достаточно. Угу. Как так-то произошло это? А, он здесь выключил. Я думал, щиток только выбил. Я уже подумал, что это странно. Ладно, давайте тогда сделаем так. Оставим все равно лучший свет И сбросим здесь благовоние. И пойдемте возьмем, скорее всего, еще один каплет благовония. И заодно тогда давайте возьмем э -э, радиоприемник, чтобы поговорить. Может быть мы найдем вторую лику с помощью этого. Так, значит, давайте сначала проверим суток. Хорошо, единичка. Так, теперь берем э -э, радиоприемник и берем... Благовонием. Все взял. Что у нас поместим еще раз посмотрим? Mm -hmm. хорошо Пока что мы ничего не можем выполнить. в принципе, пока что не будем ничего выполнять, потому что если фотка призрака это надо его призывать. Кстати, я бы второй фотоаппарат взял бы лучше. Давайте загалочку выбросим и возьмем с собой второй фотоаппарат. Давайте фотик, как можно быстрее забросим вниз, чтобы вернуться за долбанной джунгалькой. А то мне вот на самом деле не очень хочется, не как хочется, бы, бродить здесь без благовония. А то знаю эти призраков фазмофобии, откинешь через пару секунд быстрее. Дневник, по-моему, по он дневник швырнул, если мне не показалось. А мне явно не показалось. Так. Что-то ему дневник, походу, не особо понравился. Начал наблюдать. Ух ты ж, -мо. Начал наблюдать часто вот это явление, то что призраки начинают выбрасывать э -э, дневники, но мне интересно, что это почему так. Так, взаимодействие фоткали. Давайте тогда сделаем так. Мы сюда бросим это. Вернемся наверх выключим свет как тебя зовут сколько тебе лет ты добрый призрак как тебя зовут сколько тебе лет нет радиоприемник нам не отвечает и следовательно это тоже Да, надо подумать что еще делать записи в блокноте у нас нет, как я понимаю, мы... Ёшкин кошкин, блин, я уж испугался. Успокоился. здесь не оставил. Очень странно, очень странно. Это было неприятно. У меня такой звук. Вот колыбельная за окном играет. Вот я сижу играю, и до такая фигня происходит. Крипово было. Может, еще один гост-винтик? Было бы неплохо. Что у нас еще есть? Мы. Вот, все, я вспомнил, что можем делать. давайте сделаем так. Правда так сделаем. Не будем тогда одну миссию выполнять, скорее всего, это вот с призраком. Давайте сделаем так. Мы возьмем импишку а потом возьмем карты Таро. Или Таро. Вот возьмем их. И проверим тогда на Эмпишку. Почти всегда в одном месте. Я очень надеюсь, что когда он побежит, он побежит сюда. Так. Сюда бросаем. Два блоковония здесь оставим. Давайте оставим здесь. И возьмем наши карточки. Так, давайте. Первое. процентов Так, у нас охота закончилась. Пойдемте тогда посмотрим. У нас где, где мы здесь бросали. Так, следы я оставил. Да, отпечатки рук. И мы нашли призрака сразу. Отпечатки рук. Так, стоп. Вы же тоже это видели? Вы же тоже это видели? Только что. Я не один это видел. Там был необычный отпечаток. Это что сейчас за бред был? Это же Абаки был. Ну как? Так, давайте еще раз проверим. Я не понял. Отпечаток рук был очень необычный. 3-1, он в этой комнате. Хорошо, давайте сделаем так. Закончим наш процесс. У нас вроде рассудок на максимуме. Сюда бросим. Закончим наш процесс с карточками. Так, он сейчас гост получается. Да? Да, получается. Опа, чем бросаешься. Вот сейчас вопрос, он в этой со комнате сейчас? Так, давайте вниз посмотрим. Быстрее сбегаем. Посмотрим, он здесь или нет. Если его здесь нет, то будет обидная часть. Так. это все нормально. Он здесь. Все. Значит, давайте убегаем отсюда. Так, подождите, давайте посмотрим еще, может еще. Ну как так-то? Так, ладно, давайте выключим свет и посмотрим еще раз лазерный проектор. Но я точно помню, что там был лазерный проектор. Вот, да, лазерный проектор. У нас есть лазерный проектор и у нас есть отпечатки рук. Хорошо. Смотрите, тогда такая ситуация. Сколько мы не проводили времени внизу, я ни разу не заметил, чтобы там лазерный проектор, мы как бы его видели. Поэтому мы это, скорее всего, не горю. Я очень думаю, что это фантом. Но мы должны убедиться в этом. Я думаю на ну вот эти второстепенные миссии 2 мы не будем как бы их выполнять, потому что Скорее всего мы просто умрем чем выполним эту чертову миссию Так, стоп, подождите, а почему я горёвый черкнул? Что-то я рано горёвый черкнул, подождите Нужно наблюдать сейчас, если призрачный силуэт мы сейчас не увидим То скорее всего это как раз таки и будет Горем По причине то что горе виден только под наблюдением видеокамеры. Перед. Лазер-проектор он не показывает. 7-3. Он походу шел за этой Ну вот он здесь. В принципе, он по факту здесь. Но... Да, я думаю, что как раз-таки там наоборот горем. Барниша мы не заметили по одной причине А вот этого шума нету? А это по-моему важная критерия Мы не смогли Но могли определить, Там но... Ёшкин, кошкин Фотика-то с собой нет, блин Подождешь? Блин, мы все таки не успеем походу его сфоткать, да? Да, мы не успели рассмотреть. Ну, ничего страшного. Ну, мой вывод, я думаю, что это горем. Давайте проверим, насколько я был прав. Да, Welcome да, back. правда, It это был горем. Две миссии мы не выполнили. Но, ничего страшного, одну мы, конечно, могли выполнить в призрака, но вот что-то вот, будто бы фотоаппарат как на зло пропал. Ну, в принципе, мы справились с нашей задачей. Мы нашли призрака. И, в принципе, успешно выполнили нашу игру. Благодарю всех за просмотр и всем удачи, и всем пока.